Друзья, всех приветствую на канале. В этом видео я расскажу про свой опыт периодического голодания, все те вопросы, которые вы меня так давно спрашивали. И также в этом видео я наконец-таки сделал анализ биоэмпедансный состав тела. Это значит, что у меня есть листочек, вот он, где полностью показан мой процент жира, процент мышечной массы. Процент костной там, минерализации и все в таком стиле Скажу, как я голодаю, свои ошибки, свои какие-то мысли, опыт, в общем, будет интересно Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца Приятного просмотра Вакуум забыл показать, отдадим честь золотой будет Сначала расскажу про свой опыт, а потом покажу все анализы, что я с этим собираюсь делать и какой путь держу дальше. Первый опыт голодания я получил в Москве, когда у меня было не так много денег на еду, и я подумал, что окей, я просто сэкономлю и попробую, соответственно, периодически голодать, потому что еды тогда получалось меньше, ибо за какой-то промежуток времени ты не сможешь себя столько впихнуть. Почему периодическое? Потому что, получается, у тебя есть 24 часа на дню, и какое-то время ты из этого голодаешь. Например, я начинал сначала 16 на 8, то есть 16 часов ты можешь голодать, и лишь 8 часов можешь кушать. Причем за эти 8 часов ты ешь свою стандартную калорийность и за счет этого худеешь. Объясняется это просто... Дело в том, что когда мы голодаем, у нас повышается гормон роста, а это значит, что у нас наш жир начинает палиться, топиться. Я пошел еще дальше, при этом сделал дефицит калорий, при этом еще и перешел на кето-диету. Кстати, те, кто хотят выпуск кето-диете, я сейчас на ней нахожусь, напишите в комментариях, и они тоже сделаем видео. Сегодня же просто подведу какие-то промежуточные итоги, также покажу анализы и, конечно, расскажу про свои ошибки, потому что это очень-очень важно. То, чего вам реально стоит избегать. Итак, поехали! Кстати, напиши в комментариях, как ты думаешь, какой процент жир у меня сейчас в организме Потому что, когда я получил этот листочек, я был реально просто в шоке Я думал, что цифры совершенно другие Итак, первые ошибки и первый опыт Поначалу я слишком сильно ограничил калорийность Вот представьте, на мою массу, 90 кг, я кушал порядка 1200, иногда 1000 калорий При этом я полностью старался убрать углеводы резко То есть я кушал там порядка 300 грамм и потом бам, ноль не кушал овощей, а, соответственно, мне не хватало калий для поддержания водно-столевого баланса. То есть, если видите, даже сейчас у меня вроде как жира, ну, визуально не так много, но если я проведу, остаются вот такие следы. То есть, это значит, что воды в организме еще достаточно. Кстати, видео о водно балансе также будет. Но, тем не менее, конечно, находясь на таком жестком дефиците, результаты 100% были. Но после этого мой организм начал это жестко-жестко восполнять. Как только я уехал из Москвы, да и даже уже под конец московского периода, я начал много есть, много углеводов и абсолютно не чувствовал насыщения. То есть я мог просто есть, есть, есть, есть, есть и чувство насыщения, оно абсолютно отсутствовало. Это означает, что, скорее всего, я даже подхватил небольшую инсулинорезистентность. И, конечно, она тоже исправляется периодическим голоданием. Поэтому первое, что я могу посоветовать вам, это не нужно жестко ограничить вашу калорийность. Сделайте небольшой дефицит. Например, есть такая теория, что в неделю вы можете скинуть только 1 килограмм жира, не больше. И то это самый максимальный результат при идеальных условиях. Как правило, хорошим результатом считается и полкилограмма в неделю. Соответственно, вам нужно рассчитать свой рацион, сколько вы примерно тратите. Кстати, вот на этом листочке в анализах мне также еще и посчитали мой базовый обмен веществ, то есть, сколько я трачу калорий, находясь в спокойствии, там, могу лежать, могу какую-то базовую, такую небольшую активность делать днем, и в зависимости от этого можно уже отталкиваться. И, кстати, я также сделал видео о том, как рассчитать свою базовую калорийность, вот здесь это будет ссылочка. Как мы знаем, в одном килограмме человеческого жира находится примерно 7716 килокалорий. Это означает, что для того, чтобы похудеть на 1 килограмм, за неделю нам нужно сделать дефицит примерно 1100 килокалорий как я и говорил моя первая схема голодания была 16 на 8 она достаточно приемлема то есть ты можешь кушать за эти 8 часов порядка двух или трех раз в принципе полностью вмещая в себя свой рацион и это не вызывает каких-то проблем но потом из-за моей работы я работал официантом начал кушать только один или два раза утром а из-за того что я кушал кушал кушал и абсолютно не чувствовал насыщения. Я начал как-то съедать весь свой рацион, который делал на день, за одним лишь завтраком, буквально там за полтора часа, пока что-то слушал, пока как-то работал, ну и так далее. Получалось так, что мой опыт голодания переходил в чуть ли не почти 23-22 часа каждый день. Дальше, когда я приехал домой, уже прилично набрал жира вновь, как вы могли видеть по моим старым фотографиям и также реально залитому лицу и вот этим щечкам, которые сейчас кстати уже более-менее ушли, я принял решение... Все, 100% нужно полежить нужно избавляться вот от этих вот складок. И так как опыт периодического голодания у меня уже был, я решил, что окей, я буду делать это вновь, но только уже грамотно. И получается, просто перешел на систему также 16 на 8, для того, чтобы было более-менее комфортно. Конечно, совмещать с тренировками это реально неудобно. И потом я подумал, а что если перейти на кето-диету? Почему? Потому что я потихоньку начал урезать свои углеводы. То есть, в принципе, для моей нормы... Вполне возможно, кушать там 300-400 грамм углеводов каждый день. Я примерно столько и кушал, ну, по крайней мере, старался. Но потом начал урезать. Допустим, 250, потом 200, потом 150, потом 100 грамм углеводов. Чтобы вы понимали, 100 грамм углеводов это примерно как... Ну, 100 грамм овсянки, то есть такая небольшая часть которую я спокойно мог съесть на завтрак, а даже абсолютно никак не наестся. И какой-нибудь небольшой там салатик ну окей, салатики и клетчатка допустим 150 грамм овсянки ну опять же такая небольшая чашка так вот, потом я решил, а что будет, если полностью отказаться от углеводов и перейти на кето-диету, и, соответственно, начал совмещать интервальное голодание вместе с кето-диетой. И вы спросите, а при чем тут кето-диета, если ты рассказываешь про голодание? Все просто, вот эти 8 часов, которые мне были даны для того, чтобы я кушал, мне их стало слишком много, потому что объем еды из-за того, что я урезал углеводы, гораздо уменьшился. Я подумал, ну хорошо, раз уж я нахожусь на низкоуглеводной диете, и, в принципе, я могу как-то более-менее себя контролировать, то есть нет каких-то таких прям слишком сильных симптомов, то я хочу попробовать и чисто провести эксперимент, как мой организм будет чувствовать себя на кетогенной диете Так вот, время моего периодическое голодание сейчас увеличилось и достигает 21-22 часа в сутки Что кажется, наверное, очень жестко, но организм действительно привыкает И, Например, сейчас вот время 6.30 и последний раз я ел вчера в 6 часов То есть я уже голодаю практически целый день, нет, больше целого дня, то есть 24 часа с половиной, ровно, кстати, 30 минут и практически не чувствую голода, не могу сказать, что я прям очень сильно хочу есть, потому что когда гормон роста повышается, начинает как раз таки сжигаться ваш жирок, организм питается вот этими вот складочками вот этими вот складочками на спинке, ну, то есть вы поняли, организм питается собственным жиром и соответственно чувство голода потихоньку пропадает это как раз таки признак того, что вы скорее всего правильно все делаете также я урезал углеводы для того, чтобы организм не потреблял в качестве энергии а потихоньку перешел на свой жир, ну и на жиры из пищи и вроде бы как жир начал уходить, но конечно психологически все это было тяжело и знаете какая моя вторая ошибка? Это читмилы. Я подумал, ну хорошо, есть же теория о том, что организм останавливается, происходит плата. То есть, когда организм доходит до какой-то точки своего веса, например, там 78, ну в моем случае 88. И дальше просто отказывается сжигать жир, то есть замедляется метаболизм и все такое. И таким образом я оправдал свой читмил. И причем мой читмил превратился в чит дей. Я мог за день съесть порядка семи тысяч калорий спокойно, 10 тысяч калорий вообще на изи. И ел, ну, примерно, плюс-минус все, что я хочу. В основном, знаете, что это было? Подушечки. Я обожаю подушечки. Это было первый мой Я Съел, наверное, килограмма-полтора этих самых подушечек. Также купил шоколадные шарики. Потом все это дело заел мороженым. Потом налег на какие-то... По-моему, пирожки или что-то такое было. Потом накинулся на мюсли, потом добавил это молоко, потом съел яичницу, курицу, творог. Ну, в общем, весь мой дневной рацион, плюс еще и дофигища вот этих не самых хороших продуктов. И поэтому, как вы могли догадаться, конечно, большинство, возможно, из этих калорий не усвоилось, но ЖКТ был полностью перегружен, мой живот был где-то вот... вот я, он, даже, он даже так не делает Ну, короче, он был вот такой вот огромный, здоровый И, конечно, из-за избытка соли меня очень сильно заливало водой И, скорее всего, эти, раз, эти калории находились у меня в желудке еще долгое время И, в общем, ребят, так не делайте Такие четмылы я сделал, по-моему, три раза И делал всего лишь а, один раз в неделю В субботу, либо в воскресенье причем я делал это предлогом углеводной загрузки, типа, ну, камон, я же сейчас покушаю углеводов, я на памплюсь, я буду на гликогене. Я не буду вот таким плоским, как сейчас, кстати, сейчас я и без пампы и без углеводов, поэтому вот мышцы, они, ну, выб... я выгляжу довольно плоским, скажем. Вот, это из-за гликогена. И, ребят, не повторяйте их ошибок, просто поверьте мне на слово, не нужно делать читмилов. Если у вас все потихоньку-потихоньку прогрессирует, если у вас действительно стоит вес уже какое-то долгое время, во-первых, проверьте свое здоровье, проверьте сон, стресс и так далее. И если уж совсем ничего не помогает, то, возможно, все-таки вам стоит сделать небольшой читмил, но не превращайте его в читдей, как я. Это огромная ошибка. И вот уже две недели, как я не делаю никаких читмилов, в принципе, чувствую себя хорошо. У меня перестало тенеть глаза, потому что стабилизировался сахар в крови То есть мой организм уже в принципе перепривык к периодическому голоданию и привык к этой диете Также очень важно это пропускать завтрак, потому что как только мы ложимся спать, повышается наш гормон роста Особенно если вы не сильно покушали на ночь Всю ночь у нас вот этот вот гормон роста довольно хорош на таком состоянии, если вы особенно не легли спать как-то слишком поздно и утром у нас он также высокий, то есть теоретически, если вы утром не будете завтракать и не поднимете свой инсулин, который понижает гормон роста, вы будете также продолжать сжигать жир. Именно поэтому доктор Берг, кстати, благодаря которому я и перешел на кетогенную диету и интервальное голодание, советует пропускайте завтрак и как можно дальше переносите свой первый прием пищи. У меня он получился примерно с начала в час потом я перешел на 2 часа, ну, в 14, получается, по своему времени. А теперь вот так получилось, что из-за видео я не успел покушать 2 часа, и сейчас уже полуседьмого, и я думаю, что, возможно, я даже попробую поголодать, ну, получается, уже больше, чем день, да, больше 24 часа, и в следующий раз, возможно, поем уже в следующий день, на следующий, ну, завтра, в 2 часа и это получается сколько 34 часа голодания конечно как вы видите мой процент жира еще достаточно большой я хочу довольно прилично посушиться и только потом уже начать набирать качественную мышечную массу потому что фитнес индустрии любит реально просушенных ребят и вот в моих руках а, анализы да то есть я сделал бил анализ. В моем городе он стоит 750 рублей вроде не так много но и конечно немало почти 1000 рублей поэтому все, кто хочет меня поддержать денежкой, ссылка на мою карту находится в описании. Также оставлю ссылочку на донат. И, возможно, если кто-то захочет, можете написать комментарий, чтобы я, допустим, через неделю или через две недели... От моих, опять же, экспериментов сделал такой же вот анализ и показал динамику. То есть, насколько жестко у меня сгорели мышцы на голодании. Есть такая теория, что мышцы не горят. Посмотрим, насколько это будет жестко и насколько я потерял процент жира. Потому что я действительно хочу это сделать, но по финансам это довольно тяжело. Так вот, индекс массы тела у меня получился 24,9. На момент взвешивания, то есть сегодня... Я весил 87 килограмм, если быть точнее 87,6, но я был в футболке, штанах, носках, трусах и так далее. Ну, примерно получается 87 килограмм. Мой рост 186-187. И вот самое главное, жировая масса 14,9 килограмм. То есть это получается 17, по-моему, 17 процентов, да. На самом деле я думал, что процент жира в моем организме где-то находится на уровне уже 14 ну, возможно, где-то 14-15, но оказывается нет 17, то есть это реально много. Хотя по вот таким вот стандартным нормам это нижняя граница. На самом деле я хочу достичь процента жира, наверное, где-то 10, может быть 9, может быть даже перейти на 8%, а это означает, что нужно его убрать в два раза, по процентному соотношению, конечно. Также здесь есть много полезной информации, и не особо полезной, но, в принципе, интересно. Не думаю, что вам будет очень сильно это интересно почитать. А тем, кому интересно, оставлю здесь вот какой-нибудь скриншот. Можете почитать, посмотреть. И вот я даже отойду в сторонку, вы можете пока почитать. Нет, вот сюда отойду, тут свет получше. По этим же данным, мой основной обмен веществ – это 2108 килокалорий в сутки. То есть, столько калорий я буду сжигать, находясь в состоянии покоя, возможно лежать там сидя работать за компьютером и так далее но я тренируюсь каждый день либо силовые тренировки либо кардиотренировки, либо все вместе. Сейчас стараюсь все-таки тренироваться натощах утром, пока гормон роста высокий, чтобы жирок спалить еще больше. А потом иду вечером и тренируюсь железом. У меня есть доступ к железу, поэтому тренируюсь железом, силовая тренировка. И перед тем, как мы закончим, еще один очень важный показатель – это внутриклеточная жидкость и внеклеточная жидкость. Это как раз-таки показатель вашего водно-солевого баланса в организме. То есть, как видно, у меня есть не только жир, но еще довольно отечность, что выражается на моем лице. Возможно, это из-за недостатка калия, хотя калий, в принципе, я начал пить, и особо ничего так не исправляется. Не знаю, возможно, нужно потреблять больше натрия и сделать пропорцию калия-натрия более такую равномерную, там 1 к или 1 к как по нормам. Возможно, это еще от чего-то зависит, возможно, от стресса, потому что в последнее время я очень много не досыпаю, и, скорее всего, кортизол высокий. Что ж, на этом все. Большое спасибо за просмотр, за ваши подписки, за то, что ставите лайки, пишите комментарии, поддерживайте меня этим самым. Ну и, конечно, увидимся уже в новых видео, расскажу про кето диету И также через две недели, я надеюсь, если будет финансовая возможность, повторить вот этот вот тест, проверить, насколько изменился мой процент еще больше, улучшить форму. Ну и в целом посмотрим, что оно как поменялось. Так что мы продолжаем. До встречи!